Набор луча от алоэ вера, парадосия волшебным набором от немецкого производителя LR. Незаменимый домашний косметолог крем алоэ вера подходит для ежедневного ухода кожи лица шеи и декольте. Краб обеспечивает нежный пилинг, сохраняйте естественный баланс кожи. Увлажняющий крем-гель идеален под основу макияжа, великолепно подходит для мужской кожи, даже после бритья. Отличное решение для рук. Нежное крем-мыло. Не сушит кожу, мягко очищает, даже зимой не просит крема сразу после мытья. Термолосьон. Он снимает воспаление боли мышц, сухожилия, суставов. Идеально при переохлаждениях и простудах. Зубная паста. Лечит пародонтоз, уменьшает чувствительность. Беспокоится ряз, экзема, геморрой. Решение есть. Аптечка, скорая помощь. Пусть самое лучшее от LR будет у вас. Вы этого достойны. Выбирайте немецкого производителя LR Health Beauty.